Настал тот час, что я могу приготовить отбивные по-милански. Зефирушка. Я заранее подготовил панировочные сухари и соус песто. Все это является неотъемлемой частью всего блюда. Да? Погнали готовить? Погнали? <Oakley> по составу. Мне понадобится шикарная говядина просто, просто шикарная, антрикот на кости. Панировочные сухари, яйца, мука и много подсолнечного масла. Сонечка, все хорошо у тебя, да? Ну тут у меня говядина, поэтому Сонечка пришла. Да, моя хорошая? Этот рецепт сам по себе несложный. Главное найти хороший кусок мяса и правильно его подготовить. нужно разрезать мясо вдоль кости вот чтобы нож упирался в кость делаем надрез и разворачиваем получается вот такой красивый кусок Масло может стрелять, надень фартук. Нагреваем масло и начнем жарить. Сверху жарится она быстро, а внутри она еще будет сейчас сыровато, чуть-чуть сыровато. Но если ее снять, как со стейком, положить на тарелочку, дать ей отдохнуть, она доготовится. Сухарь, сволочь, подгорает, мясо само шикарное, а вот сухарь, да, такой, что надо, чтобы не подгорал, напишите свои мысли, убавил, убавил огонь, так, Второй кусок дожаривается, сейчас надо быстренько сделать красоту. Подрежу крымского лучка тоненько-тоненько подрежу для подачи. конечно же соус фесто. Ребятки, он шикарен! тут и мясо уже доготовилась можно подавать Короче, друзья, если бы немножко не подгорел сухарь, хотя это не сильно и страшно в данном случае, то было бы, ну вот, вообще идеально. Но я готовил первый раз, и для первого раза, по-моему, получилось очень-очень даже симпатично. Мне интересно сделать надрез как внутри, давайте попробуем. Знаете, что мне тут понравилось? Во-первых Мясо очень сочно Ну прям очень сочно А вкусно-то как, ребят Соус песто Короче, все как положено У тебя подписка? А с меня вкусные ролики Ой, бомба какая а?